Всем привет, это Лера. Сегодня я выкладываю свое первое видео. И я решила устроить YouTube Tag. И первый вопрос. Когда ты зарегистрировалась на YouTube? Я зарегистрировалась 21 июня 2015 года. То есть сегодня. Второй вопрос. Когда я буду выкладывать свои видео? Да, в какой день захочу, в такое буду выкладывать. Я не так сказать, что быстро редактируют, не так сказать, что очень долго редактируют. Третий вопрос. Два любимых видеоблогеров. Два моих любимых видеоблогера это Саша Спилберг и Иван Гай. И четвертый вопрос. Два любимых видео. Я люблю Саши Спилберг, видео, видеоблогеры на Бали, а у Ивангая испытание Током. Я решила снять маленький ютуб тег, как первый мой тег, в честь того, что я зарегистрировалась на ютуб. Я надеюсь, что вам будут нравиться мои видео, я буду надеяться, что вы будете подписываться на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал снизу, пока!